Глава 31. Белое братство Так или иначе, мне пока везло и удавалось без особых последствий блокировать очередного атакующего. После надевания смирительной рубашки я уже по собственному опыту узнал, что верить слову черного иерарха нельзя. Этот опыт я получил еще в самом начале своей космической одиссеи, в 1987 году, во время разборок с юрием, о чем я писал ранее. В то же самое время я разработал метод кардинального решения проблемы. Я придумал производить обратную раскрутку до точки, с которой конкретное существо или цивилизация, или иерархия пошла по черному пути развития. Возвращение в точку эволюционного перекоса и предоставление еще одного шанса развития по светлому пути, с моей точки зрения позволяет и останавливать паразитические иерархии и цивилизации – и в то же самое время сохранять для Вселенной уникальность каждой цивилизации каждой формы жизни. Разве это не здорово? Мне, возможно, случайно удалось найти способ, причем кардинальный способ, полной нейтрализации паразитических систем, без того, чтобы уничтожать уникальность любой формы жизни и существ. Так вот, применив свой способ обратной раскрутки до точки возникновения эволюционного перекоса, я получил совершенно неожиданный результат – когда я запустил этот процесс после того, как я нейтрализовал своего первого серьезного соперника, который оказался захваченным темными силами светлым иерархом, произошло самое настоящее чудо. Процесс обратной раскрутки продолжался только до точки, когда это существо было захвачено космическими паразитами, и это существо становилось таким, каким оно было до захвата. Другими словами, светлое существо полностью освобождалось от контроля темных сил и вновь становилось тем, кем и было всегда по своей сути. Трудно себе представить радость, которую я испытал, когда это произошло в первый, но не в последний раз. Каждое подобное освобождение очередного пленника космических паразитов было для меня радостным. После освобождения от контроля темных сил практически все изъявили желание сражаться с подобной мерзостью. Они, как никто другой, знали, что из себя представляет черная сторона. Не зря же говорят, что за одного битого двух небитых дают. Так и в случае с освобожденными от контроля паразитических систем, их личный опыт и вполне законное негодование и желание положить конец паразитической системе, где бы то ни было, делали их лучшими войнами с этими силами. Для большего понимания циничности и подлости паразитов, Хотелось бы привести несколько методов их захвата. Для космических паразитов было необходимо после захвата светлого иерарха сохранить все его уникальные качества и свойства. Поэтому при захвате они делали все, чтобы сохранить это, нисколько не беспокоясь о том, что при этом чувствуют сами захваченные иерархи. Самыми счастливыми оказались в полном смысле слова те, кто после захвата не помнил ничего из того, что он делал после того, как был захвачен. Эти счастливчики как бы проваливались в литургический сон после захвата и выходили из него после их освобождения, не помня ничего из того, что они делали во время провала своей памяти. Это везунчики, потому что существуют и не столь счастливые, и вот почему». В ряде случаев паразиты не могли использовать свойства и эволюционные качества при выключенном сознании захваченного светлого иерарха. Поэтому они в этих случаях не выключали собственное сознание захваченного светлого иерарха, а только управляли его действиями. Трудно себе представить муки такого существа, которое видела, как собственными руками уничтожает все то, что было смыслом его жизни – все то, что создавал сам, своих соратников и так далее. После освобождения от контроля паразитических сил, таким существам приходилось хуже всего, но осилив такую психическую депрессию, они становились наиболее активными войнами в сражениях с паразитами. Они как никто другой знали, что это такое космические паразиты. При освобождении очередного захваченного происходило освобождение не только главного иерарха от паразитического контроля, но и преобразование всей иерархической системы, во главе которой стоял тот или иной иерарх. Освобожденные иерархи присоединялись к этой борьбе и становились нашими соратниками. Я передавал таким образом обретенным друзьям свои разработки, создавал им новые структуры и системы тел, придуманные мною. Они в свою очередь делились со мной своими наработками и качествами. Я придумал весьма интересный метод быстрого качественного скачка. Я создавал свой дубль и вводил его своим соратникам, после чего сливал его с их сущностью. В результате происходило качественное слияние разных свойств и качеств, и очень часто из подобного слияния возникало что-то принципиально новое, которое бы никогда не возникло, не будь слияния дублей и сущности». Они в свою очередь выделяли мне свои дубли, и я сливал свою сущность с ними. При этом возникало принципиально новое братство, истинное братство по духу, не на словах, а на деле. И не столько по причине обмена дублями, а по самой, что ни на есть сути, неприятие паразитического образа жизни со всеми вытекающими из этого последствиями. При всем при этом это не означало, что можно было нападать на любую цивилизацию или иерархию цивилизаций, только потому, что их представления не совпадали с нашими, вне зависимости от того, какими замечательными они бы не были. В том-то и отличие светлого пути от темного, что нельзя никому ничего навязывать, даже хорошее. Это как в той шутке про джентльмена и леди. Должен ли джентльмен настаивать, чтобы леди вышла на данной остановке, если ей ехать до следующей, только потому, что он выходит на этой остановке и хочет ей оказать услугу при выходе из транспорта? Так и нельзя никому ничего навязывать, каким бы хорошим не было бы то, что хотят навязать. Так и вмешательство во внутренние дела других цивилизаций и их объединение недопустимо, пока эта цивилизация или объединение цивилизаций не представляют угрозы другим цивилизациям или объединениям, своими действиями или прямой агрессией. Только в подобных ситуациях возможно вмешательство без приглашения, но к сожалению или к радости, природа темных паразитических сил такова, что они не могут существовать без того, чтобы не нападать на другие цивилизации или объединения онных ради поглощения их ресурсов и наработанных свойств и качеств светлых иерархов. Поэтому их не нужно трогать, они сами кого хочешь тронут. Долгое время их стратегия и тактика работала безотказно, но эти времена прошли, и когда против гибкости применяется большая гибкость, против динамичности, еще большая динамичности, и подвижность, паразитам уже нечем крыть. Наступила новая эра в большом космосе, когда светлые силы получили в свои руки такое оружие против темных сил, против которого у них нет и не может быть никакого серьезного противодействия. Моя случайная или не очень находка стала ключевой в действенной борьбе против паразитических сил, когда даже война приводит не к разрушению, а к созиданию – когда побежденные в этой войне паразитические силы не уничтожаются физически, не загоняются в космические резервации под замком, в которых они только накапливают свою злобу и вынашивают еще более подлые планы на случай освобождения, а получают еще один шанс вернуться в точку эволюционного перекоса и пойти по пути созидания, а не разрушения. Кстати, по поводу создания дубли и сливания сущностей. Эта идея у меня возникла еще в 1987 году, когда после просмотра своего собственного пути развития я обнаружил, что в момент моего зачатия вошло три сущности разных уровней развития. Дело в том, что основная моя сущность по имени Илиан имела такой уровень развития, что никаким образом не имела возможности согласоваться с развивающейся биомассой, Эволюционные уровни плода и этой сущности были столь различны, что не могло быть и речи о прямом вхождении ее в биомассу. Поэтому в развивающуюся биомассу вошла сначала сущность такого уровня развития, которая имела возможность согласования с развивающейся биомассой. Аналогично, сущности вымерших животных поочередно входят в уплодотворенную яйцеклетку на некоторое время, в течение которого они эволюционно поднимают развивающуюся биомассу на более высокий эволюционный уровень, позволяющий войти в сущности более высокого уровня и так до тех пор, пока сущность собственно человека не получает возможность качественного согласования с развивающейся генетикой человека. В моем случае происходило все то же самое, за исключением одной детали – Уровень развития основной моей сущности был таким, что уровней земных сущностей вымерших животных было недостаточно для того, чтобы возникло согласование развивающейся биомассой моей сущности. Именно поэтому были привлечены дополнительно две человеческие сущности промежуточного уровня развития. Их задача была точно такая же, как и сущности вымерших животных – стать эволюционной ступенькой между основной сущностью и и развивающейся биомассой моего физического тела. Без этих промежуточных сущностей моя основная сущность не имела никакого шанса согласоваться с моей генетикой. Уровни этих двух промежуточных сущностей тоже были разные. Первая из этих сущностей, мужская, была первой сущностью, вошедшей в мою биомассу, что позволило довольно-таки быстро развить ее до определенного уровня. Второй промежуточной сущностью была женская сущность, которая согласовалась с моим физическим телом после того, как первая мужская сущность эволюционно подняла уровень развития физического тела до необходимого для согласования со второй женской сущностью. Эта промежуточная женская сущность, находясь в моем физическом теле в кратчайшие временные сроки, подняла эволюционный уровень моего физического тела до той эволюционной точки, в которой было возможно согласование с моим физическим телом моей основной сущности, или оно. Согласование основной сущности произошло, когда мне было 14 лет, и после этого шло развитие этой сущности в моем теле. Любопытно то, в какой последовательности промежуточные сущности входили в мое физическое тело. Первые 7 лет в моем теле работала первая промежуточная мужская сущность, а другие 7 лет – вторая промежуточная женская сущность. Это связано с тем, что первые 7 лет жизни быстрее развиваются мужские сущности, так как следующие 7 лет – женские. Первые 7 лет идет бурное развитие второго материального тела – эфирное тело, а после этого – третьего материального тела сущности – астрального. Таким образом и мужская и женская промежуточные сущности максимально быстро поднимали уровень развития моего физического тела до того уровня, пока основная мужская сущность не получила возможности согласования с физическим телом. Все это я выяснил только в 1987 году, когда начал свои перестройки. В один из моментов обсуждения развития человека я столкнулся с понятиями «инь» и «ян». Мужским и женским началами и представлениями большинства, что развитие человека невозможно без гармонии между мужским и женским началами. Что у женского начала есть качества и свойства, без которых невозможно эволюционное движение вперед мужчины. И наоборот, без свойств и качеств мужского начала невозможно по аналогичным причинам развития женщины. Единственным выходом из этой ситуации все видели только в том, чтобы искать свою половинку и получать необходимые качества и свойства для развития через так называемую белую тантру. Для кого-то это может быть и увлекательный путь, но не для меня, и в первую очередь потому, что шанс найти свою суженую весьма мал, а интенсивные поиски, в которых некоторые пытаются найти гармонию через пробы и ошибки, обычно приводят ищущих к черной тантре, и в результате эволюционного скачка они эволюционно опускаются ниже, примитивно понимая гармонию между мужским и женским началом как интимную близость между мужчиной и женщиной. А это совершенно неправильное понимание, специально подброшенное темными силами через ряд восточных духовных учений. Гармония между мужским и женским началами представляет собой дополнение мужского начала женским на уровне сущностей, а не на уровне физических тел и представляет собой слияние потоков первичных материй, пронизывающих как мужскую сущность, так и женскую. Когда я это понял для себя самого, естественно возник вопрос о том, как же можно получить эту гармонию и не ждать этого всю жизнь. И то нет гарантии, что найдешь свою суженую. И тут меня как бы осенило. Смотри, твое тело последовательно развивали три сущности, одна из которых женская, а что, если попробовать слить мужскую и женскую сущности, не получится ли в этом случае слияние мужского и женского начала, столь необходимого для продолжения развития? Но слияние мужской и женской сущности создает замкнутое энергетическое кольцо, что само по себе не способствует развитию. И вновь подсказку я нашел, как это и ни странно в самом себе. Ведь мое тело последовательно двигали вперед мужская сущность, потом женская, а затем вновь мужская – и у меня возникла шальная мысль, а что если слить вместе эти три сущности, участвовавшие в формировании моего физического тела? Слияние одной мужской и одной женской сущности дает слияние в едином мужском и женском начал. А третья основная мужская сущность, сливаясь с промежуточными, дает нужные качества для развития меня как мужчины, как мужской сущности. Для женщин аналогичная ситуация, только надо сливать в одно целое две женские сущности и одну мужскую. Не ли простое и красивое решение? Сказано, сделано. Благо у меня все было под рукой, мои собственные сущности, поэтапно участвовавшие в развитии моего физического тела. Я вывел свои сущности из своего тела, построил их по струнке и объявил им о своем решении. По тем или иным причинам вспомогательные сущности не возражали, и я произвел слияние в одну их всех. Именно после этого я неоднократно производил свое слияние с дублями других существ, или сущностями, которые принимали решение слиться с моей и не хотели больше воплощаться. Так и из освобожденных от контроля паразитов светлых иерархов стало формироваться белое братство. Белое братство не по цвету кожи, а по сути мировоззрения и принципов созидания, а не разрушения, как у паразитических систем. Среди этих светлых витязей в основном были гуманоидные существа, в большей или меньшей степени похожие на земного человека, в основном отличия среди них были по цвету кожи, форме и цвету глаз, форме лица, росту, структуре и форме волос, или того, что мы называем волосами. Первыми освобожденными и присоединившимися были иерархи Дарк и Йорк, Тор, Аян и Вилен. Хотелось бы обратить особое внимание на последних двух. Все дело в том, что эти последние не были захваченными светлыми иерархами, а черными иерархами. Точнее, они начинали свое эволюционное развитие в иерархиях, которые уже были захвачены космическими паразитами. И они прошли свою эволюцию в условиях влияния черных сил. Они не знали никакого другого пути развития, кроме того, что им навязывали с молоком матери. Но несмотря на это, они, имея желание двигаться вперед, на определенном этапе этого движения уперлись в дилемму, или чтобы двигаться дальше им нужно стать паразитом, ворующим новые качества и свойства у тех, кто смог развиться самостоятельно, или нарабатывать эти новые качества самим. Они предпочли второй вариант, и с этого момента они перестали быть темными иерархами. Конечно, это не случилось в одно мгновение, но с момента принятия такого решения они стали двигаться совсем в другом эволюционном направлении, все еще находясь внутри паразитической системы. Они стали в полном смысле этого слова чужими среди своих и своими среди чужих. Конечно, когда они пошли по светлому пути развития, они не стали делать официальных заявлений, а просто поняв паразитическую суть темных сил, старались со своих позиций минимизировать последствия от такого образа жизни на соседние космосы, не допуская распространения паразитических систем. Они были вынуждены скрывать от своего ближайшего окружения свою настоящую суть. Не их вина в том, что они появились именно в паразитических цивилизациях. В подобных условиях им было несоизмеримо сложнее, чем кому-либо прийти к свету, но они это смогли сделать. Когда мне пришлось с ними столкнуться в первый раз, мое сканирование и их поведение говорило о том, что они не являются черными иерархами. У них была честь, которая в принципе не может быть у черных. И многое другое, что говорило мне о том, что передо мной светлое существо. Было не просто определить, что это – умная игра врага или не совсем обычная ситуация, в которой оказалось существо в силу обстоятельств. Но я все-таки определил их суть, заглянув в глубину их сущности, где я не увидел ничего черного и поверил им, и никогда не жалел об этом позже. Всегда важно увидеть суть за любой формой, и без этого просто невозможно двигаться вперед. И это белое братство поставила своей целью очистить от социальных паразитов всех уровней весь космос. Кто как не они знали лучше всех, что это такое социальные паразиты. И кто как не они имели право это сделать. И кто как не они уже не обманутся никакими уловками и трюками этих пожирателей всего хорошего. И для того, чтобы приступить к этой сверхзадаче, им не нужно было нападать на социальных паразитов космического уровня. Очень многие цивилизации и объединения цивилизаций постоянно нуждались в помощи в борьбе против паразитов-агрессоров. Да и не только это, сами космические паразиты постоянно нападали на неведомо откуда появившихся светлых иерархов, действующих по неведомому ранее для паразитов принципу, ибо они представляли для паразитов смертельную опасность, опасность самому их существованию, и они это прекрасно понимали новые светлые иерархи в ходе боя могли нарабатывать себе новые качества структуры и все созданное новое каждым из них становилось достоянием всего этого белого братства и таким образом любой сюрприз подготовленный паразитами после победы над нападавшими становился новым оружием против них самих от которого у них не было никакой защиты вполне возможно впервые за все время существования разума во вселенной, у светлых сил появилась возможность реально и действительно противостоять темным силам без того, чтобы в этой борьбе не превратиться в тех, с кем сражались. Когда противодействие светлых сил происходило на том же уровне, что и действия темных сил, рано или поздно все равно побеждали темные. Потому что отражая нападение на материальном уровне, светлые иерархи не обращали особого внимания на действия на других уровнях. А именно эти действия и были всегда основными, в то время как действия на уровне технологий всегда были только отвлекающими. И что самое главное, новый принцип борьбы с паразитами позволял уничтожать только паразитические структуры и системы, высвобождая от их контроля всех захваченных и не только отдельных иерархов, но и целые цивилизации и даже иерархические объединения, которые включали в себя множество цивилизаций обращенных космическими паразитами в рабов. На этом пока все, продолжение следует, подписывайтесь на наш канал, всего доброго.